здравствуйте дорогие друзья с вами владимир тюняев и канал техногон и сегодня у нас в гостях родители из лиги родителей на защите традиционного образования и мы сегодня обсудим многие вопросы социальной среды обитания так называемой и среды внутришкольной почему родители обеспокоены Итак. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Здравствуйте. Я являюсь экспертом по юридическим вопросам Лиги Родителей на Защите Традиционного Образования. Этими вопросами стала заниматься, когда ребенок оказался на дистанте в школе. И на протяжении полугода я смотрела, как он сидит за компьютером. Меня волновало, как домашние задания он смотрит в телефоне. И стала читать, как все это опасно. Захотела помочь разобраться другим родителям в этих вопросах, что происходит в школе, насколько это законно, насколько вообще возможно применение таких устройств в школе стало сейчас. Меня зовут Ульяна, я член Лиги на защите традиционного образования и ну, член правления нашей Лиги. Ну, такая же мама и ребенок у меня учится в такой же школе московской, оборудованной вот, интерактивными досками и Wi-Fi. На что ссылаются те люди или школы или департамент образования? Какие юридические основания? Какие биологические исследования? Или на безопасность? для школьников? Вообще у тебя что-то получилось добиться от них какой-то правды? А С точки зрения закона я поняла, что в настоящее время у нас в России реализуется проект федеральный цифровая образовательная среда и под видом реализации этого проекта все субъекты Российской Федерации и Москва где учатся мои дети пытаются усовершенствовать и напичкать школы всеми техническими новинками и происходит это без всяких Угу. научных подтверждений и каких-либо исследований. Я, кстати, получила от нашей Светланы Илюшкиной ответ из департамента образования по Московской электронной школе. Что она, кстати, и пишет. То есть ДипОбр пишет, что вообще это не обязательная система для использования. Мы пользовательское соглашение не заключаем. Мы только предоставляем платформу, которую вы, уважаемые родители, можете пользоваться. Но вопрос-то в том, что это пользование навязывается, насколько я понимаю, родителям. Я прав? Это так. Техническое оснащение школ происходит вообще, вне зависимости от согласия родителей. Родители даже не уведомляются об этом. Они ведут ребенка в школу и узнают все со слов ребенка. Но при этом официально позиции департамента образования в том, что это все добровольно. Добровольно, да. Но мы, уважаемые друзья, подчеркиваю, что все ответы департамента образования носят рекомендательный характер. Не носят обязательный характер. Все документы все в порядке. Они просто оснастили школы вот такой вот аппаратурой, которые на наш взгляд, как специалистов, и на взгляд родителей некоторых, носят преднамеренно вредный характер для обучения и в процессе обучения и вообще в процессе жизнедеятельности школы. Многие родители, да многие и вы в том числе, да. насколько я понимаю, вы не в курсе вообще, что такое воздействие электромагнитных волн на человека. Устройства, которыми напичканы нас, наши сегодняшние жилища, школы, это устройства, как то интерактивные доски, вот эти ворота, через которые проходят дети, телефоны, смартфоны, роутеры, которые обеспечивают беспроводную связь, и а, освещение. Это все источники электромагнитных волн, создающие неблагоприятные условия для обучения и для жизни, в том числе и в жилищах. И вот эти вот а, накопительные эффекты приводят к росту заболеваемости. То есть раннее старение организма ⁇ это как следствие. Владимир Николаевич, а вы все-таки расскажите, как влияет на нервную систему? Нервная система у нас также работает на определенных электрических сигналах, если просто говорить. И вот у нервной системы есть своя напряженность электрического, электрических взаимодействий, определенный заряд есть, определенный есть, так скажем, вот это движение электронов. И когда у вас электромагнитный поток вот от всех этих гаджетов поступает на организм, то есть влияет на организм, то вот, этот, вот эти потоки, они начинают усиливаться. И возникает в органах и системах резонанс, который приводит к обрушению органа. Об этом многие специалисты. Я вам еще коротко скажу. Вот ты изучала, например, законодательные аспекты и пришла к выводу, насколько я понял, что нет оснований по внедрению той же, тех же устройств в классы. Я правильно понял? Я не нашла доказательств того, что Wi-Fi и электромагнитное излучение безопасно. Завод? Поэтому у меня да. встал вопрос, как возможно это применять. Многие, уважаемые друзья, просто не понимают. Ведь в законодательном плане еще вот у меня есть письмо, написанное депутатом Васильевым председателю Государственной Думы о том, что нужно целесообразно рассмотреть вопрос обеспечения электромагнитной безопасности. Это было, извините, в 2010 году. Вот у меня есть решение, решение мы его вам покажем всем. Подписан председатель комитета комитет по социальной политике Рязанским, который здесь четко обозначил решение по вопросу, об утверждении рекомендаций круглого стола на тему актуальный вопрос защиты от воздействия электромагнитных излучений. Вот у нас есть доклад, который мы опубликовали, и вы на нашем сайте можете его посмотреть, где все специалисты, а их около 20 ведущих специалистов нашей страны, вот он подписанный этот доклад, все ведущие институты. И здесь мы видим, вот если по разделам говорить, предложение, что нужно сделать. Нужно принять концепцию электромагнитной безопасности. И наша рабочая группа в Совете Федерации ее сделала, эту концепцию. Вы можете с ней тоже ознакомиться и всем родителям своим отдать. Вот. И в данном случае, в докладе, возможность, вот смотрите, даже целенаправленного, усиленного воздействия МИ на население, раздел, все описано здесь, как это происходит. Отсутствие координации и... Единого подхода к вопросу защиты населения. И вот все специалисты вот этот доклад опубликовали. Наш зритель Сан Сан задает вопрос. Может быть надо действовать так же, как Махатма Ганди, и не подчиняться правительству, то есть непротивление злу насилием, И тогда общество, видимо, начнет жить по-другому. Я с этим согласен. Какие-то мероприятия нужно проводить. Наша точка зрения на это такова, что нужно создавать в школах, Ячейки профсоюзные, независимо какие, есть профсоюз просвещения, пожалуйста, вы создаете и можете требовать защиты охраны труда в школе. Это единственное на сегодня действие, которым могут родители Москвы реально защитить свое здоровье и здоровье своих детей, вернее учителей. В обществе, если как в социальном устройстве, в систему самоуправления, на то сегодня есть все законы. А главное это декларация прав человека и конституция, которая на наш взгляд сегодня нарушается. Владимир Николаевич, а вот какие у нас есть основания э, утверждать, что э, вот эти все гаджеты и доски, что они ну, плохо воздействуют на наших детей. А еще у меня вопрос был, что э, воздействие на детей, оно как оно сильнее получается, вот, чем на взрослых. Ну, естественно. И это отражено в докладе, которым я, который я вам показывал. И это отражено в монографии Зубарева, разработчиков средств связи, кстати, одного из старейших монографию Вы можете по ссылке посмотреть под этим видео, где он говорит о том, что в Питере не родилось 160 тысяч здоровых детей у здоровых родителей. Вы можете по ссылке посмотреть, мы ролик на эту тему показывали. Владимир Николаевич, а правильно ли я понимаю, что электромагнитное излучение и его воздействие на людей, это как бы естественный закон природы? Нет, он не естественный. Электромагнитное излучение, естественно, это солнце, ветер, излучение звезд, земные излучения, это естественные, которые не изменены человеком. А человек создал такие устройства, которые изменили окружающую среду. И это изменение носит катастрофический характер. 1917 год. Убыль населения было 170 в 2021 году, осталось 137. СССР 61 год уже 208, то есть рост на 38, а в 1991 году 294 миллиона, простите. И Россия 21. 138 миллионов, ну, как говорят, 146. А по данным Екатерины Улитиной, всего лишь 89 с копейками миллионов у нас осталось. Кто знает точные цифры. Но вот по данному графику мы видим, что во время революции, войны сейчас убыль населения. И э, я уже говорил про это. За 10 лет с 2000 по 2010 минус убыль детей и подростков минус 9 с половиной миллионов. Я думаю, что в настоящее время граждане поставлены в условиях, когда они должны сами защищать свои права. У меня вызывает недоумение, почему Роспотребнадзор, несмотря на такую статистику, на увеличение смертности населения, принимает новые санитарные требования, в которых разрешает и допускает применение Wi-Fi, в которые не ограничивает никак его использование. А в том числе он устанавливает временные параметры, использования технических устройств которые оказывают электромагнитное излучение а мы слышим что все специалисты против этого и у меня вызывает недоумение а где здравомыслие роспотребнадзора и почему почему принимаются такие санитарные нормы и что делать нам гражданам которые должны подчиняться этим требованиям мы не должны подчиняться абсурдным требованиям тем более которые несут преступный характер и э, у нас есть основной закон. Я считаю, что это правильно ссылаться на основной закон. И все нововведения должны соответствовать безопасности вообще. В технике, введении в промышленный оборот, все устройства, все программы, все практически, тем более учебные программы должны Пройти определенные испытания исследования на безопасность. Владимир Николаевич, вот знаете, мы наблюдали, как были введены два новых САНПИНа, вот про которые вы сказали. Вот скажите, вот такая постановка вопроса правительства, государства, она... Ну, она вообще вот правильная или неправильная? Ты, Ульяна, спрашиваешь про 3648. Да, санитарные да. правила и нормы, которые регламентируют работу в школе. Да, ну, то да, есть да. Среду, среду обучения. Да. Я считаю, что это Санпин, он не отражает, не от, вообще не носит а, того характера, который должны а, нести санитарные нормы и правила. Вот у меня в руках. Наши еще российские и советские санитарные нормы и правила, которые более-менее были безопасны в то, в то время. А вот данные санитарные нормы, они совершенно не отражают системы безопасности и обучения учащихся в, в школьной среде. Доклад, о котором мы говорили, высшей школы экономики, которые... Тезисы этого доклада были положены как раз <смех> в санитарные нормы. Когда увеличили время использования детьми гаджетов до 4 часов, это в первых классах, несмотря на то, что вообще в девяносто шестом году 15 минут было в неделю, а сейчас 4 часа в день, вы представляете себе? А ведь я напоминаю накопительный эффект, и почему наши дети сегодня болеют, и почему наши вот дети сегодня умирают, кстати сказать, Почему об этом не задумывается наше управление? Я не понимаю вот этого. И нас, и меня лично, я думаю, и вас это Конечно. глубоко волнует, потому что действительно дипобра Дип не навязывает, он предлагает, пользуйтесь. Можете книгами, можете так. Но хочу сказать об ответственности родителей. Родители, если вы не будете отвечать за здоровье ваших детей, ваши дети будут, извините, болеть. А вы, извините, позволяете детям своим смартфончик, да, он к вам не приставал. А смартфон, смартфон это тот же СВЧ-источник, который Извините, в 10 раз вреднее, чем та же интерактивная доска. Владимир Николаевич, а как понять, если раньше в советское время санитарные требования запрещали требования Wi-Fi, ограничивали возможность использования даже компьютеров, да. то сейчас почему что изменилось, что допускается увеличенное время? Это как-то обосновано наукой? Конечно. Читайте Шваба. Он обосновал все с точки зрения тех правящих элит, которые нынче внедряют всю эту среду. Есть учебник, ну не учебник, а доклад. Доклад Рокфеллеров, доклад Шваба. Можете почитать. Поэтому то, что в докладах есть, все реализуется. Я уж не буду говорить, что сто лет назад это было опубликовано. То есть все эти цифры не научно обоснованы? Это запрогнозировано. И цифры научно обоснованы, программа «Золотого миллиарда». Но тогда родители должны высказать недоверие к этой системе и да. к этим санитарным требованиям. Безусловно, надо писать с требованием к школе убрать все, что вредит здоровью ребенка. А это можно сделать только через создание профсоюзных организаций в школе. Иначе вы ничего не добьетесь. Уважаемые друзья, благодарю тебя, Оля, др... благодарю тебя, Ульяна. Под видео вы получите все ссылки на доклады, документы, наши видеоролики, которые мы снимали. И мы будем рады, если вы откликнетесь, оставите свои комментарии. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.